Делаем, снимаем вот этот хомут, патрубок на турбину. Вот, второй хомут. Отодвигаем в сторону. Разжимаем, бросаем, чтобы не потерялись. Так, поехали. Для снятия расширительного бачка понадобится два торксика Т-30, и т25 первым делом откручиваем заливную горловину бачка стеклоочистителя вторым делом откручиваем крепление Крепление самого бачка. По-моему, у меня температура поднялась. Так. Шланги будем снимать после того, как поднимем бачок. Потому что по-другому будет немножко неудобно. Снимаем штепсельный разъем, как я показывал ранее. выбираем в сторону. Чуть отодвигаем горловину вытаскиваем слив и вытягиваем бачок вот. теперь начинаем уже снимать хомуты Начинаю спешить, начинают руки дрожать. Так, теперь нижний последний. Где он у нас там. Таким же образом. Всё. вынимаем сам расширительный бачок который имеет вот такую конструкцию всем спасибо